Здравствуйте, уважаемые партнеры и клиенты, а также те, кто только хочет начать вести бизнес в Китае. с Китаем. Сегодняшнего дня у нас есть замечательная возможность принимать оплату с помощью криптовалюты. В данном случае три валюты. Биткоин, Эфириум и Биткоин Кэш. Возможно, для вас это будет самый удобный, быстрый и комфортный способ оплаты, чтобы узнать подробности курса конверсии и остальные особенности приема нами напишите нам вот на этот номер WhatsApp. Кстати, а старый способ платы никуда не деть. Вы все также можете оплачивать услуги логистики, поиска товара, выкупа, запуска производства и иные направления нашей работы с помощью классических переводов на компанию в Китае, в Гонконге, либо электронных денег и Western Union с MoneyGram. Если у вас еще остались вопросы, вы всегда можете написать нам вот на этот номер WhatsApp. Удачи вам и вашему бизнесу. До свидания.